Всем привет, а вы знаете, что на оплату ваших коммунальных услуг из бюджета ежемесячно выделяются средства, в том числе и на капитальный ремонт. И не для отдельных категорий граждан, а именно всем, то есть каждому, и длится все это уже долгие годы, как минимум с 2003-го. Смотрите до конца, я покажу размер помощи на каждый квадратный метр и сколько заложено на межбюджетные трансферты в федеральном бюджете на этот год. Постановление Правительства Российской Федерации No 97 от 11 февраля 2016 о федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016-2018 годы. Правительство постановляет утвердить федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, которые применяются в целях определения размера межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации, в том числе для оказания финансовой помощи. Помощи, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Хочу сказать сразу, здесь нет ни слова об отдельных категориях граждан, малоимущих или кого-то еще, а значит постановление касается всех. Когда речь идет об отдельных категориях граждан, то так и пишут для отдельных, это во всех законах и указах. Закон толкуется буквально, запомните это. Перед вами федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Это в среднем по Российской Федерации. Здесь также указан размер оказания финансовой помощи за каждый квадратный метр на оплату капитального ремонта. А далее расписано по каждому субъекту отдельно. Ссылку я оставлю в описании. Вы сами можете посчитать свой регион на сайте правительства России. В конце есть расшифровка. ФСС – это количество рублей для оказания финансовой помощи на каждый квадратный метр по оплате коммунальных услуг. ФСКР – это размер помощи на каждый квадратный метр по оплате за капитальный ремонт. Для примера я возьму Белгородскую область 2017 год. 105,6 рублей на коммунальные услуги и 6,9 рублей на капитальный ремонт за каждый квадратный метр. А теперь посчитаем. На оплату коммунальных услуг из бюджета ежемесячно выделялось 5280 рублей и 345 рублей на капитальный ремонт. На Московскую область такие суммы. Город Москва чуть меньше и для сравнения Санкт-Петербург. Схема проста. Из бюджета деньги идут в регион, а далее распределяются по лицевым счетам и уже оттуда уходят в неизвестном направлении. Деньги идут без безналом, поэтому украсть их можно только в счет оплаты коммунальных услуг, что и происходит. В конце я это продемонстрирую, а сейчас таблица из бюджета на 2017 Межбюджетные трансферты на 2016 и 2019 годы. И здесь указаны трансферты общего характера. На 2017 год было выделено 738 миллиардов. На 2018 754 миллиарда. Среди них есть дотации на выравнивание обеспеченности субъектов и иные дотации, куда именно идут эти деньги и на что не обозначено. А вот, например, субсидии подробно расписаны. Здесь указаны все сферы, на что выделяются деньги коммунального хозяйства до культуры и социальной политики. Субвенции также расписаны по отраслям. Есть и иные трансферты, где обозначены суммы для каждой из сфер. Среди них трансферты общего характера и прочие. Как вы видите, на межбюджетные трансферты выделяются огромные суммы, и это, повторю, не для отдельных категорий граждан. Для них в бюджете есть своя программа поддержки и суммы тут уже за 800 миллиардов, и здесь четко прописано про оказание помощи по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан. То же самое прописано в субвенциях на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан, чего нет в 97-м постановлении правительства. И когда эта афера всплыла, постановление просто отменяют и оно утрачивает силу 17 мая 2017 года. Но ведь до этой даты помощь оказывали и деньги поступали на счета, а люди ничего не зная платили еще раз. Вот постановление от 2015-го и тут также про оказание помощи на оплату коммунальных услуг. Далее. Постановление от 2014, 2013, 2011, 2010, 2008, 2007. И вот только в 2006 в постановлении говорится об изменении пункта Г постановления от 2005 года, что стандарт используется только для отдельных категорий, а в 2005 году никаких отдельных категорий не было. В постановлении от 2004 говорится о возмещении затрат организаций на предоставление коммунальных услуг, Услуг населению И адресные субсидии населению здесь указаны в размере 100%. Постановление от 2003 года, номер 522, рассмотрим подробнее. Пункт 3. Установить, что при определении размеров финансовой помощи, оказываемой бюджетом субъектов Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета, расходы на содержание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг рассчитываются, исходя из федеральных стандартов уровня платежей граждан по всем видам этих услуг в размере 90% их стоимости. При установлении региональных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг на содержание, ремонт жилья и тарифов на коммунальные услуги в жилых помещениях исходить из необходимости обеспечения 100% возмещения. И здесь нет ни одного слова про отдельные категории, зато есть про организацию субсчетов по каждому многоквартирному дому для перечисления на эти счета, субсидий, дотаций и иных средств на оплату жилья и коммунальных услуг. А далее идут расчеты по всем регионам. Это самое раннее постановление, что я смог найти на сайте правительства, но даже этого достаточно, чтобы понять, как долго длится эта афера. Кто-то относится к этому так, раз постановление не действующее, значит проехали, а я считаю, что нас грабили все эти годы, а возможно грабят и сейчас. В 2018 предусмотрена помощь в размере 137 рублей на каждый квадратный метр по оплате коммунальных услуг и 8 рублей на капитальный ремонт. Это в среднем по России. Да, постановление, не действует. Предположим, что помощь оказывали, оказывали и перестали, значит и денег должны выделять теперь меньше. Но в бюджете на 2018 год суммы межбюджетных трансфертов увеличились. Перед вами таблица расходов федерального бюджета, где мы видим межбюджетные трансферты на 2018 год в размере 835 миллиардов рублей. А теперь сравним с таблицей 2017. Как вы видите, рост на лицо. Помощь по оплате коммунальных услуг нам больше не оказывают, но деньги на помощь продолжают выделять. А вдруг это помощь на покупку продуктов? Под гнетом санкций и угроз США забота чиновников не знает границ. Они так сильно заботятся о нас, что даже передали сторонним организациям выполнение своих же обязанностей на 14 миллиардов. Информацию о разработке стратегических документов иностранными компаниями из отчета счетной палаты удалили, но я успел сохранить отчет в первоначальном варианте. Варианте. Смотрите его в этом видео. Вернемся к теме. Рассмотрим теперь вариант, что то постановление было все-таки для отдельных категорий граждан. И раз его отменили, значит помощь им больше не оказывают. Но в бюджете на 2018 есть таблица распределений субвенций на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Здесь все расписано по регионам и сумма субвенций 106 миллиардов. Ну и вдобавок, в постановлении о оказании помощи на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан так и написано, что отдельным, и данное постановление действующее. 15 лет из бюджета нам оплачивают коммуналку и воруют эти деньги, а может и больше. Тут даже коррупция не нужна, деньги идут трансфертом. Постановление отменено, но закон обратной силы не имеет, и если деньги поступали на счета, значит там оплачено на 15 лет вперед. Мы же тоже платили все это время. Проверить это можно только одним способом – получить в банке выписку по своему лицевому счету. Не путать с номером счета банка. Скажу сразу, я занимаюсь этой темой не первый месяц, и получить такую выписку практически невозможно. Банки включают дурака и отсылают в расчетно-кассовый центр. Ну а там, соответственно, отфутболивают дальше по инстанции. Все это незаконно, так как вы имеете право знать о движении средств по вашему лицевому счету. Банки обязаны предоставлять эту выписку, но я думаю, есть распоряжение сверху, поэтому не бегите за ней сразу, а изучите сперва эту тему. Собственником жилья я не являюсь, поэтому получить выписку не имею возможности, а мои заниматься этим боятся, боятся требовать в банке информацию по своему же лицевому счету. Но я вам покажу выписку человека которому удалось ее получить. Человек давно не платит за коммуналку, но деньги на счет поступают и списываются. Выписка из банка на горячую воду и отопление. Вот начисленная сумма. Образуется долг, установка сальда начислена. В тот же день эта сумма поступает на счет как оплата, и сальда аннулируется. В этом месяце начисляет дважды. А далее смотрите, сумма начисленного увеличивается каждый месяц примерно на 3000. Растет долг, растут и начисления. Человек, повторю, не платит. Но эта же сумма каждый месяц поступает на счет и долг становится ноль. Далее ситуация аналогична. Теперь выписка за водоснабжение. Здесь также сумма начислена, ежемесячно увеличивается. Потом та же сумма поступает на счет и сальдо аннулируется. Долгов за водоснабжение здесь нет. А вот выписка за коммунальные услуги. Тут еще за шестнадцатый год и начислено уже больше 100 тысяч. Каждый месяц эта сумма увеличивается и копейка в копейку поступает на счет как оплата и долг становится ноль. Тут перевалило уже за 260 тысяч, но эти суммы продолжают поступать на счет и списываться. Некоторые из вас уже видели эту выписку, ее опубликовали люди из профсоюза ССР. Других выписок, где сальдо становится 0, я не нашел. А имея такие документы на руках, можно сделать коммуналку 0 рублей на много лет вперед, что и сделал человек из Уфы. Но повторюсь, эта тема всплыла, и получить такую выписку нереально. Не удалось ни одному моему знакомому. А раз выписку не показывают, значит им есть что скрывать. На эту тему будет продолжение, поэтому подписывайтесь на мои официальные страницы, чтобы не пропустить, а на канале нажмите на колокольчик. На этом все, друзья. Спасибо каждому за комментарий и репост. Это поможет увидеть большему количеству людей, что у нас происходит на самом деле. А всем желающим поддержать меня не только добрым словом, все возможные способы в описании.